Данный урок посвящен кодированию печати блочного изображения. Подготавливать кадры я не буду, а возьму уже ранее сделанную картинку в 3D Max. Вот такие динозаврики. Открываем программу и начнем с настроек линзового растра. Разрешение я ставлю 1200 ppi. Печатать буду без вращения. Из-за неровной протяжки бумаги настроечная рамка, как и вся картинка, сильно скашиваются, что делает бессмысленную расстановку программы меток центрального кадра. Блоки все равно не состыкуются правильно. Картинку буду делать шириной 1 метр, а печатать на пластике 40 LPI. На 75-ке она бы тоже получилась неплохо, но у меня этот пластик закончился. Итак, LPI я пока не знаю. Введу только время на 40, чтобы узнать, сколько кадров мне понадобится. 30. Пиксели на кадр оставлю 1. Настроечную рамку сделаю 5 мм, ширину настрочных меток поставлю 50%. Далее загружаю кадры. Возьму 30 шагом 1. Максимальный параллакс в данном случае получится примерно 10 см. У меня есть 4 куска пластика размером 26 на 26 см. Сейчас мне нужно подогнать под них картинку. Ставлю изменения пропорций и включаю разбить на блоки, блоков по ширине 4 по высоте 1 настроечная рамка в сумме у меня один сантиметр значит ширину одного модуля возьму 25 чтобы закодированная картинка поместилась на моих кусках пластика а общая ширина картины из четырех кусков будет 100 сантиметров высоту поставлю 20 сантиметров вот такая должна получиться картина я еще не вводил ЛПИ перед тем как его определять мне нужно рассчитать расстояние, с которого я буду смотреть на картину. Оно же и расстояние определения ЛПИ. Формула для расчетов приведена в текстовой документации. Физический смысл формулы – это расчет минимального расстояния, с которого еще можно видеть правильный 3D-эффект по всей ширине изображения. Так уж получилось, что это расстояние еще и является удобным для просмотра, поэтому было принято решение брать его для расчетов. У меня получилось 100 сантиметров. Для него я и определил LPI просмотра 40 и 19. Вводим. LPI настройки и LPI просмотра отличаются не сильно, поэтому LPI настройки вводить не буду. Теперь можно кодировать картинку. Ввожу имя файла и жду, пока программа создаст 4 изображения. Ускоряю видео. Открываем файлы в фотошопе и отправляем на печать. Вот так выглядят блоки по отдельности. Параллакс переднего плана. Большой, особенно на тех частях, что на видео снизу, до 10 см. Если допустить большие неточности в определении ЛПИ и при совмещении растра с изображением, единой картины не получится. Так что если есть необходимость создавать картину из отдельных частей, нужно стараться все делать идеально. А вот наша картина целиком. Видно, что в местах стыка она выглядит довольно таки правильно. Посмотрим на каждый модуль в отдельности. Первый. Центральный кадр настроен хорошо, стыковка со вторым блоком отличная. Второй. Центральный кадр также без скоса. Третий. Центр в норме, с четвертым стыкуется хорошо. Сам четвертый модуль тоже наклеен ровно. В результате картина смотрится как единое целое.